Так, вот дальше давайте на уровень миссии перейдем, потому что здесь а, такой ключевой момент, о котором я хотел рассказать, в принципе. А, зачем вы здесь вот этот вопрос... Uh, и в скобочках ответ, который я сформировал для себя, еще когда на 98% мы вели клиентов в таргете Инстаграм. Uh, я, в принципе, определился, что я в uh, этой отрасли, в этом направлении, uh, то есть привлечении клиентов, лидогенерации, я тут на всю жизнь, потому что я хочу оставить свой след uh, в истории, да, чтобы я, я был одним из лидеров рынка, по, по, ну, по крайней мере, в тех нишах, в которых мы uh, работаем чтобы я был известен, и с этим нужно определиться, потому что если вы зарабатываете маркетингом на жизнь, то здесь тоже не особо видна уверенность да, в том, что вы можете повысить средний чек. И это такой определяющий момент, что если вы еще не определились, будете вы работать с маркетингом, либо вы подумаете о чем-то еще, там, свой бизнес и так далее, а тут в долгую работы особо не получится. То есть нужна твердость, нужна уверенность. Вот когда я определился, мне стало намного проще работать, я э, четко увидел путь, да, вот эти вот моменты, которые совпали с э, работой с аудиторией, работой со средним чеком, то есть я четко понимал, что у меня есть свои условия, на которых я буду двигаться, и э, тут просто вопрос э, определенного времени, который у меня займет, да, для достижения вот э, этой цели, и все. То есть вопрос не стоит, да или нет, а вопрос сколько времени, и все. И еще один вопрос, который определяющий, если я продолжу работать с текущим подходом, где я буду в конце жизни? То есть если я, в принципе, определил, что, что я в маркетинге надолго, до, до, до конца жизни, я, в принципе, могу менять нишу, могу менять направление и так далее, но все равно это я чувствую, что это мое призвание, как и большинство специалистов, которые работают, которые вот приходят ко мне на консультацию, говорят, блин, у меня средний чек там до 15 тысяч рублей. Какая-то хрень, кассовые разрывы постоянные и так далее. Я спрашиваю, вообще это тебе нравится? Он говорит, да, как бы тема моя. Ты кайфуешь, когда заявки приходят? Да, кайфую. Я говорю, тогда, слушай, я тебе расскажу, что надо делать. Вот примерно так происходит. Если нет, то как бы это просто не ваше однозначно. Так, давайте перейдем к следующему слайду. Там еще будет более интересно насчет правильных вопросов. Главный вопрос, который... Нужно задать, что будет, если я это изменю. Тут имеется в виду, естественно, подход к работе и средний чек. Средний чек без изменения подхода к работе не меняется. И здесь вот видите фотку, да, вот там Брэд Питт сидит, и там еще какой-то актер, вот этот толстячок. Фильм называется «Человек, который изменил все». Я его сюда почему поставил? Потому что он иллюстрирует наглядный подход, который использую я, к аналитике и корректировке. Вот этот вот э, актер, который, кто не зна, не знаком с этим фильмом, да я просто расскажу, актер э, э, Брэд, э, Брэд Пит, его герой, он э, владелец клуба, который э, нанимает э, вот этого толстячка, который является статистом другой конкурирующей организации. Э, и все на него, короче, болт вложили, но на самом деле он понял, что он что-то отдельное может сказать. и этот специалист предложил покупать игроков а, в команду, исходя не из их рыночной стоимости, а от тех результатов, которые они в среднем дают. Вот именно средние результаты, аналитика средних результатов игроков позволила им, короче, быть на совершенно другом уровне. Вот. Это о чем? О том, что аналитика своих результатов в статистике, она в первую очередь важна. Потому что если вы на это не опираетесь, а хотите увеличиться в продажах, хотите увеличиться в количестве клиентов, это все поможет временно, потому что у вас будет возрастать количество времени, которое вы тратите на работу над своим делом, но когда вы будете садиться и анализировать конечные результаты по финансам, и самое главное, наверное, самое главное, это по вашим затратам времени на то, чем вы занимаетесь, вы можете прийти к выводам, что... Блин, я какой-то хренью занимаюсь, потому что у многих продажи идут, у многих клиенты идут, все хорошо, но вот эта текучка постоянная без учета с показателей в долгую, она только видимо с деятельности создает. Да, деньги есть, но как сделать так, чтобы они были в долгую постоянно? Да?